Привет всем! Недавно один мой зритель мне задал вопрос, не обновил ли я свою GoPro камеру на прошивку 1.7. Я ему написал, что я не могу найти такой прошивки, мне ее не дает. Он мне прислал ссылку и я начал углубляться в нее и там увидел, что GoPro Labs выпустила такую экспериментальную прошивку, неофициальную для камер GoPro 8. И я вам все покажу, что, что интересного в ней. И сделаем сегодня тест. Так что запасайтесь чаем и смотрим. Тем, кому не нравится моя медленная речь, ставьте видео на ускорение и просматривайте ускорение. Но не пишите, что невозможно смотреть, так как очень медленно разговариваете. Спасибо за понимание. И теперь я вам покажу, как надо прошить новую прошивку. Так, чтобы убедились, у меня стоит прошивка 1.6. Выключаем. ставим карточку в адаптер заходим на страницу gopro labs вот здесь есть немножко про оптимизацию real steady go это дополнительная стабилизация но она стоит 99 фунт, э, дол, этих долларов и она предназначена не только для gopro 8 но и для как вы видите, даже Hero 6, 7 Black и Hero 5 камера, включительно Session 5. Так вот, если старая камера и хотите улучшить стабилизацию, но это вам будет стоить 99 долларов. Есть какой-то и пробный период но как видите надо уже заносить свои данные так что я думаю после пробного периода надо будет и отсчитывать деньги так вот про, про real steady go мало так коротко но но но знать надо управление камеры с помощью qr-кодов я вам покажу, как прошить карточку и покажу, как э, э, делать QR-коды. Так, берем SD-карточку, вставляем компьютер. Вот наша карточка. Здесь мы ее форматируем на Mac. Это э, Disk Utility. Выбираем нашу карточку и... Форматируем в XFAT режиме. Все. Карточка сформатирована. И теперь она пустая. Заходим на страницу э, GoPro Labs и смотрим, где же э, вот наш файл здесь. По этой, по этой ссылочке. Вот, вот тут вот наш файл загрузился, он называется Update 73 мегабайта, у меня он уже есть в компьютере, открываем нашу папочку, где я храню вот, GoPro Labs, открываете его и видите вот такой Update, берете его и просто, просто вот тянете в отформатированную пустую uh, SD карточку, все, карточка уже с этой с новой прошивочкой остается только вставить ее в камеру и обновить на новую прошивку вставляем и включаем Сразу обновляется, как вы видите, GoPro-камера. Происходит примерно процесс где-то полторы-две минуты. Э таким же образом можете откатиться и, и назад на 1.6. Только надо э заказать вам э с GoPro этот... Э прошивочку старую 1.6 если хотите там вводите номер и вам приходит вот 1.6 тоже она называется update если э, загружаете несколько файлов будет апдейт 1 update 2 update 3 но прошивка проходит только э, вот с таким именем апдейт, без, без номеров, без, без ничего. Только апдейт должно быть, когда закидываете на SD-карточку. Это очень важно. Вот э, можно откатиться. Я уже пробовал вот несколько раз и вперед, и назад. Так что э, с прошивками э, у GoPro нет проблем. Так, здесь камера апдейт комплит. И теперь посмотрим какие Какая прошивка у нас стоит Камера инфа И вот пожалуйста Быстро Без геморроя стоит 1,70 И 75 Вот такая прошивка уже стоит И теперь перейдем К QR-кодам Так, QR-коды здесь. Э... Так, куа... <coughs> общие сведения, установкой, даты, времени. Тут все-все-все можете открыть и посмотреть. Можно э... даже файлы сделать до 12 гигабайт. И принудительное наложение текста на видео. Есть много тут всяких настроек, можете посчитать. Самое главное, я считаю, это вот можно установить дату на, э, на этом э, точную дату. Пожалуйста, вот идет QR-код, да. И теперь только направим камеру вперед. Все, точная дата и точное время уже есть. Э, в, в камере настроена, но это только в онлайн режиме, так как э, если сделаете этот э, скриншот, то получится, что вот например скриншот, да, получится, что время вы будете ставить только это, которые сделали этот скриншот. Дальше можно ввести информацию владельца. Сделаем так. Сейчас я вам покажу. Информация остается и в SD-карточке, и в камере. Чтобы перейти на следующую строчку, вам надо нажимать вот, вот этот знак и букву Н. Вот так вот. И писать дальше пишем call и код 44 и 0 один два три 4 5 шесть 7 например да и вот теперь камера поймала этот qr-код и, и теперь выключим камеру когда при включении будет показывать вот вашу этот э, э, информацию о владельце, но вот только очень быстро показывает и уходит, видите вот так вот такое вновь, новшество может кто-нибудь когда-нибудь и отдаст вам камеру, если потеряете, поэтому. И теперь я вам покажу, как надо э, делать QR-коды. Вот QR Code Control Customizer. Здесь можно выбрать видео, time-lapse, time warp, фото, burst фото, ночное фото и time-lapse, Full HD, 2.7K, 4K и так далее. Вот все, все, все. NTSC, PAL, угол обзора, linear mode, super view, hypersmo включить, отключить, все, все, все можно сделать. Так вот, например, теперь, теперь делаем мы видео 4 к впал 25 uh, linear моде гайпер включен дальше с ветрозащиты и включаем протун controls да uh, я выбираю цвета флят white баланс поставим на авто в этом случае Теперь поставим от минимум 100 в этом случае поставлю до 6400 лок шаттер вот это что не знаю это э, удлиненное э, как бы э, extended beyond камера меню я даже не знаю как, как перевести это э, как бы расширенное э, внизу меню камеры что-то такого но я не знаю, что здесь такое экспозиция. Вот, если ничего не ставить, то будет not set. Sharp не ставлю на medium и аудио не включаю. преференции камеры GPS отключаю, voice control отключаю, Quick capture нажимаю on и default mode это можно выбрать последнее видео последнее фото последняя таймлапс вот на что вам надо например ставим последнее видео да и теперь при э, старте записи будет э, сигнал бип экран яркость на 70 процентов led ставим теперь на все включены landscape режим и камера выключится через пять минут, и этот э, экран выключится через две минуты, до да? И вы настроим, например, на русский язык и напишем, что мы тут напишем на, на английский, например, да, напишем. Э, это я для, делаю как бы для себя. Basic Video. Окей. Okay. Но это тоже есть и в этих настройках, в принципе, вот. Но вы можете вот сделать такие быстрые QR-коды быстрого доступа или даже делиться с друзьями. Вот сделали так, да. И, например, вот делаем Э, скриншот экрана. Все. И, что было видно, еще вот напишу э, только буквы побольше. Хорошо. Напишем Basic 4К. Так. И немножко подвинем вперед. Вот так, чтобы видно было. Все, этот файл можем э, фотографировать на телефон. Или просто отсылать на телефон. И он будет вот... Все, видите, эти настройки уже она поймала. Но почему-то я пропустил, я пропустил эти... Э, Hyper smooth Он. Но здесь почему-то отключено. Но, по-моему, я нашел глюк. Не знаю. Буст он. Нам Boost не надо. Hyper smooth off написано. Ну, проверим. Так, попробуем нажать и, и потрясти камеры. По-моему, я нашел глюк. Хорошо. Идем дальше. Показываю, как сделать отсрочное действие камера может работать как скрытая камера включаться по движению может тоже вот отсрочное действие съемка закатов и восходов очень легко сделать все сверхдительные таймлапсы когда включится когда выключится и еще главы объемом 12 гигабайт принудительное наложение текста видео но ну, вы все тут посмотрите изменения имени файла даже есть ну, это уже не очень-то интересно так возвращаемся к вот, delayed actions да нажимаем 4к снимала например 25 кадров в секунду например linear мод, айпер смыв он винт про будет для цвета авто на цвет на цвет это будет авто значит экспозиция на цвет авто будет значит sharp ставим на medium так как на э, очень перешарпленная картинка получается на high камера preferences это off off но тут можно даже не не идти так как все все not set но здесь вот бипсы поставим бипсы led все включены лампочки led ориентация landscape камера опять же так все делаем также english хорошо и теперь Delayed Actions, это э, запоздалые функции, как, как бы сказать. Э, это Здесь есть ошибка, Shutdown, это будет включение, и тут, э, вот тут End Capture, это э, конец, конец э, э, записи, например, вот здесь можно э, Start, здесь не Shutdown, а Start, э, например, вот теперь у нас есть 14.23 делаем э, не по делаем по по часам gopro камера time до да. делаем 14 двоеточие и 25 успеем сделать код и И выключится четырнадцать двадцать Так и вот такой QR-код у нас. Все, как вы видите, пишет камера, когда Когда она включится, она сейчас выключилась вообще, но мы подождем. Если хотите отменить эту команду, надолго нажимаете эту кнопку старта записи. Тогда вы отмените команду. Этот, вот видите, начнет через 5 секунд. Сама стартанула и теперь через минуту сама выключится. И тогда, вот видите, все, камера выключилась. Теперь я вам покажу, как настроить обнаружение движения. Это будет здесь старт via Motion Detection. Ставим чувствительность, например, на сенсора на, на 3. И чувствительность финиш на на 5 промежуток времени одна секунда когда только камера увидела какую-то чувствительность через одну секунду начинает запись и после остановки движения камера еще записывает 3 секунды и выключается если вы хотите только один раз тогда дальше ничего не нажимаете а если хотите чтобы камера продолжала на следующем таком же движении. тогда вот э, здесь приходите э, нажимаете на repeat команд after, например, после двух секунд или даже после одной секунды. вот когда эта команда первая закончилась и опять движение появилось, сразу будет через одну секунду опять может э, снимать. а если здесь ничего не оставите, тогда только один раз снимет это движение, и все, камера больше не будет реагировать на, на эти движения. Ставим через одну секунду. Видите, вот меняется QR-код. Ставим на одну секунду и, и сосчитываем. Все, QR-код да Пишет, видите, difference. Вам здесь не видно да вот пишет difference и теперь все holding 3 2 1 0 все камера на паузу перешла выключилась запись пока видите difference 0 здесь экран можете заснуть не неважно я просто вам показываю с открытым экраном и вот теперь оттенок, какой-то блик вот, пошел, и сразу камера поймала движение. Все, камера выключилась. Раз сразу опять поймала, и даже вот этого стекла я вам покажу, как чувствительно. Все выключилось. Моя рука за камерой. Видите, difference 0 пока, но вот сразу только там есть тень на экране, как вы видите, да. И вот сразу вот и пока видите difference есть вот какие-то цифры пока difference есть сенсор ловит какие-то э, изменения на экране на, на сенсоре и камера записывает все остановимся и камера остановилась и пока нету никаких вот на экране бликов сейчас только только вот повернулся и все отключить эту функцию нажимаем запись и держим все эта функция вы, вы, выключилась например делаем э, скриншот э, помечаем его э, точнее надо было здесь написать можно здесь написать даже э, delay что-то еще и делаем скриншот вот не забудьте вот здесь вот эта единица если хотите чтобы репит повторяла движение это записывала тогда вот здесь вот одна секунда должна быть или две секунды через сколько времени вы хотите если здесь ничего не поставите камера снимет только один этот файл становится и все. И все. Вот видите. Теперь можете этот даже отпринтить. Можете отослать другу. Можете что-то, что хотите, то и делать. С этим можете отсылать себе на телефон и потом только с телефона считывать. Очень удобно такие заготовки из дому. Самая удобная такая заготовка из дому это для таймлапсов. Вот интервал, например, ставим так видео а нет таймлайсер так на, на широкий ставим например на полсекунды. здесь уже как то хотите может раб может бетрава gopro цвета плоские цвета белый баланс выбрать какой вам надо уже все все все все все все что вы хотите можете выбрать и доходим до э, таймлапсов э, старт например вот э, если хотите через сколько то времени или э, по э, времени на камере например вот настроили время камера будет теперь сколько времени есть 14:44 ставить ставите там например на вечер и чтобы выключилась утром да или там вот ночные фото это уже, уже по вашему усмотрению сделали такую, да, поставили там или э, э, подъем солнца, когда 30 минут до, вот минус 30 минут before, это 30 минут до и, э, например, вот 45 минут после, после этого подъема солнца, э, э, заката. Все-все-все, вот здесь можете сами выбрать, как хотите. Или э, через сколько-то времени, там через 10 часов, или там, через час. Или э, назвать конкретное время с двоеточием. Например, это будет э, 11, двоеточие, 22, вот так. Такой формат должен быть, 24-часовой формат и с таким. Так вот. И тоже даже можете сделать репит на следующую ночь. Это, наверное, будет через сделать репит через, там например, ставите через час или, или неважно. Но все равно камера стартанет в вам указанное время. То же самое указанное время, тоже делайте скриншот и или сразу на телефоне, все это сделаете и и настраивайте камеру очень быстро. Можете делиться с друзьями на э, форумах всяких, везде какими настройками снимал небо, там таймлапс ночной или дневной, все настройки сразу. Выслали вот в этом QR-коде. QR-кодом поделился и все. Все очень красиво и удобно. Так, идем дальше. Посмотрим на эти изменения файла. Я думаю, здесь не очень интересно. То же самое можно сделать. Можете изменить файл даже какой-нибудь. Питер или или камера моя или что-то. Ну, не важно. Здесь все. Все-все. Вот видите, какие буквы можно использовать. И вот так вот идем еще. Принудительное наложение от текста. Но я здесь не буду вам показывать, но, но тоже это все возможно. Можете геолокацию накладывать, можете дату накладывать. И еще какой-то текст на и здесь еще установки, видите, величины текста. Так что делать такие как марки водяные. И... Так, вот здесь вот все есть об этом 12 гигабайтном файле гупро камеры делают 4 гигабайта сегменты мы эти мы называем это чаптерами эти чаптеры 32 бита mp4 файлы они короче бла-бла-бла тут тут если вы хотите делать 12 гигабайтные файлы вот этот надо так что э, наготовили таких QR-кодов э, прислали себе на телефон и потом уже на улице уже пробуем выбрались на природу и теперь проверим как работают эти QR-коды на практике я закинул на телефон э, эти скриншоты, это скриншот э, с моим с моими данными настоящими. Я вам показывать не буду. Этот э, motion detection, э, обнаружение движения. Этот э, скорость 3 километра э, э, начинает записывать. Два километра выключает запись и Таймлапс через 30 секунд на 2 минуты. И мы проверим, как все это работает. Так, включаем GoPro камеру. GoPro камера теперь показывает мой э, э, телефон настоящий, не то что 01234. И теперь сканируем QR-код. Э, Обнаружение движения. Так, начинает камера уже записывать сразу. Так как она движется, надо было сделать длиннее паузу. Так, я думаю, вы вот теперь видите в кадре камеру. Пока она записывает и движение 0, камера выключает. Э, все, камера выключила запись. И теперь попробуем пройтись в кадре. Вот я вижу, уже лампочка мигает красная. Это значит, что камера поймала меня. И движение ноль. Камера, все, слышали, выключилась. И еще раз попробую уже пойти чуть-чуть дальше, сдалека. Вот примерно от меня до камеры метров 10-15. И не знаю, будем смотреть, поймала камера меня или нет. Но вот я, я считаю, такого э, расстояния вполне, вполне хватает. Так вот, еще. Да, записала. Теперь попробуем еще раз э, это все проверить, э, когда на скорости проезжаем. Я попробую проехать на велосипеде. И, и посмотрим, поймает ли меня камера. Чуть-чуть дальше отхожу. Вот так вот. И камера, да, камера записывала. Все отлично. Долгим нажатием кнопки старта записи выключаем эту функцию и переходим на следующий QR-код, это будет старт записи при скорости 3 километра в час. Все сосканировала и почему-то сразу показала 5 километров и начала начала записывать все пауза и выключилась хорошо пока ноль почему-то показывает 3 значит надо ставить скорость чуть выше видите есть глюки 1 значит не очень хорошо работает как бы эти gps на камере вот 4 опять начинает это значит еще я попробую переделать все сбросил переделаю qr-код на на большую скорость так как есть какая-то погрешность наверное О, опять а здесь уже что-то сосканировал у меня да надо сбросить Тут камере нельзя показывать никакие QR-коды. А то быстро она... Включаем страницу. Так, видео. Например, средний угол обзора. HyperSmooth On. Не знаю, это работает или нет, но... Так, дилей теперь этот убираем дальше э, этот убираем и скорость где же наша скорость скорость вот здесь вот начинаем с 6 километров в час и заканчиваем пятью километрами в час и все это держим например на секунд и команду повторить можно через три секунды например да хорошо напишем speed все и включаем камеру и Все, сосканировала, спид 0, хорошо, спид 2, спид 1, спид 0, ну и мы попробуем 2, 4, 5, начинает запись и 5, 4, 3, 2, почему-то 1. Короче, все это не работает так, как должно работать. Или я неправильные QR-коды ставлю, но это все не работает, как должно. Так, и теперь... Хорошо, засчитаем, что э, скорость не работает. А вы знаете, камера начала тупить. Она даже не включается. Вот вам и GoPro. Так, придется делать хакерское дело. Или батарейка вылетела, не знаю, но не должна в кейсе. Так, проверим. Включаем. Сейчас попробуем поставить таймлапс на, на телефоне. Открываем. В камере не показываем этот QR-код, так как она сразу начнет считывать его. Убираем старые, э, старые настройки и делаем таймлапс. Э, таймлапс здесь. Дальше э, через полсекунды, дальше э, старт через, например, 30 секунд э, и закончить через две минуты. И... Наверное, все. Напишем. Здесь не сохраняю, не обязательно писать. Но так для, для полного счастья. И сканируем. Все. Вот камера включилась. Да, идет таймлапс. Старт э, включилась. Старт. Через 2 секунды, не знаю, вам видно, уже начала. Все, прошли 2 минуты, камера выключилась. Но вот, как вы видите, камера не включается. Значит, батареечные приключения GoPro продолжаются. Еще то снимать с кейса. Вот, как бы, такого уже у меня вроде не было, но с новой прошивкой появилась. Так что, ребята, решать вам делать такую прошивку или нет, короче, прошивка глючная, как и некоторые GoPro камеры, знаю. Откатиться очень легко, но интересно было попробовать и показать вам. Попробую поменять батарейку. Так, ставил другую батарейку и камера включилась без проблем. Не знаю, может даже от батареек Такие глюки. У меня три батарейки. Все оригинальные. Неоригинальных нету. Ну-ка, еще раз проверим. Этот медиамод ставим. Без медиамода. И проверим еще раз на скорость на 3 километра. Невозможно... О, поймала все. поймала Скорость 0. И... Попробуем. Два, три, начинается. Пять, пять, шесть, и семь, восемь, восемь, шесть, семь, четыре, три, два, ноль. И пауза. Где-то три секунды. Все, скорости больше нету камера выключилась и попробуем еще раз так скорость идет запись идет 7 6 и 5 8 7 6 5 4 3 2 1 скорость 0 0 держится и выключается так не знаю есть такая теория что может иногда камеры глючат из-за батареек я в этом не уверен у меня все три батарейки оригинальные сейчас покажу я вам вот все синие это как раз третья батарейка пронумерована видите я их меняю поочередно чтобы как говорится, не засадить только одну батарейку. Но вот такие вот дела. Сами увидели глюки. Сами увидели преимущества. Решать вам. Откатиться несложно. Я бы сказал, легко. Просто, просто даже можете иметь э, две SD-карточки. Одну с этой прошивкой другую с этой прошивкой вставляете. Я попробую дома это сделать. Вставляете одну карточку, например, если надо, куда-нибудь на таймлапсы поехали. Если она такая немножко глючная, на таймлапсы там все нормально, она включается. Через несколько времени все, я уже проверял, она включается и выключается. Она включается через... выключается сама камера и включается в назначенное время. Я тоже проверял, все работает. Но, но, говорю, если она немножко такая глюченная э, в повседнев, повседнев, повседневном использовании, э, есть такая мысль, закидываете э, карточку с прошивкой 1.6, э, прошиваете и снимаете э, повседнев, повседнев, повседневное видео. А если уже надо на таймлапсы, вставляете другую карточку с... Э, прошивочка этой от э, gopro Laps и прошиваете и снимаете уже видео на э, не видео а уже эти таймлапсы эти э, э, слежения за движением э, и снимаете уже то что вам надо так что э, я на это видео потрачу целый день на монтаж на съемку так что я думаю э, вы знаете что делать Лайк, like, подписка и колокольчик. Я буду очень вам признателен. Спрашивайте, пробуйте сами. Делитесь в соцсетях QR-кодами уже проверенными, хорошими. Я, я бы сам тоже как бы, ничего против не имел бы получить хороший QR-код, например, хорошего вечернего таймлапса или чего-то такого. Так что, ребята, еще раз... Всем спасибо за внимание и до следующих встреч. Чао, пока.